Как ты тратишь деньги? Хранишь ли их, либо тратишь на себя? Когда да я волнуюсь е. и напрягаю пресс. Играть в Тайв или другой европейской команде? Ты в это веришь? Да. Потому что мы пытаемся вырастить новое поколение игроков. Что вы кушаете? Привозят еду на каждого человека. Привет. Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня мы на бутылкемпе Нави Junior. Нави Junior. Молодежный состав организации Рожденных Побеждать. Состав был собран благодаря отбору среди молодых игроков, который транслировался на YouTube-канале Navi. Текущий состав состоит из шести игроков. Аункере, Фир, Монеси, Погорелов, Сунукс и Хет-3. Средний возраст игроков составляет 17 лет. Один из интересных фактов. Na'Vi джуниор не могут играть в турниры, в которых участвует основной состав. Команда занимает 96-е место в рейтинге лучших команд мира. Заходим на буткемп. Очень много воды. Ребята пьют воду, это самое главное. Слева нас встречает сразу же кухня. Мы видим, что ребятам привозят, получается, готовую еду каждый день. будто Очень выглядит аппетитно. А у нас тут уже вход, получается, на сам буткемп. Много-много компьютеров. Большая доска, где написаны тактики. Кри критический AWP-мисс, умер с гранатой в руках, не потренировался на Саби шоке неплохо. Так, игроки нами уже сейчас тренируются на Саби шоке mm -hmm. Давайте смотреть, что у нас происходит здесь. Это компьютер мистера Монеси. Всем привет. Привет. Он сейчас играет на КЗ. Да. Так, меня зовут Илья, мне 14 лет, я играл в команде с вот. Так, ну, пока что. Я, я пока верю, поведу. Что у тебя по девайсам? Logitech, G-Pro клавиатура. Тут у меня все от Logitech. Белая мышка. Ковер Logitech. G640. Наушники и клады. И как, ты доволен? Да. Вот мышка как раз суперлайт. Она очень легкая и нравится. Особенно для я рекомендую. Э -э, жвачка на столе. Ну, так иногда приходится. А жвачка на столе, потому что это какой-то лайфхак э, по... Какой-то реакции, может быть, повышает твою концентрацию. Но она уменьшает волнение в игре немного. Ну, для меня так, чисто. Вот. Также от Женина даже, я жвачку ему даю. И сон Даня. Вот. Это 240 Гц? Да, это 240. Эээ... 2546. 2546, там. 2540. А, 2540. Но я бездяк играю. Бездяк. Почему бездяк играешь? Не знаю, мне не нравится дяк. посмотрим, что у нас дальше. Это фир самонакачанный здесь мое почтение да ты играешь на 16 на 9 я yeah. а почему ты играешь играешься на 9 можешь объяснить может быть uh, больше FPS, и может быть лучше качество что, что не так лучше качество я пытаюсь носить максимальный импакт, как agile где-то возможно подсказать там если кто-то вид ладно подевайся у тебя logitech классика черный цвет супер light ты в на Всем стиле индует. Да. ставка лежит ручка Вау, uh -huh. wow, это радар, это чтобы не забыли, где яма находится. Ну, это, это, это карта Engine новая вышка в конфетнике все, всё. Uh -huh. просто э, uh -huh. забываю, да, но это детали такие, всегда, наверное, напоминают. Вторая тетрадка, ну и для руки, разумеется, если ещё перед играми. Так, Понятно? ладно, смотрите, я спрашивал э, игроков Gambit э, по одно фишки. Можно какую-то фишку, которую можешь рассказать? Может быть, ты не ешь, не пьешь перед играми, не знаю, может быть... Нет, когда я волнуюсь и играть? напрягаю пресс. Ты когда волнуешься напрягаешь крест? Да. Это чтобы пошел. волнение. Неплохо. У меня фишка жвачка. Фишка жвачка. Так, это все против волнения идет. Неплохо, неплохо. О, это у нас получается б Что у нас по девайсам? Коврик, Logitech. Мышка какая у нас? ZPROSEPRAT. Uh, С клавиатура. Укороченная Logitech GPR 2546. Короче, у них у всех одни и те же девайсы. Это круто. Logitech, ребята. Добрый день. Кстати, мы запустили миссии, где вы можете прокрутить ленту заданий и получить девайс с так прям доставкой на дом. Вы просто выполняете миссии, к примеру, пройти бы хоп карту и получаете за это звездочку. Пять звездочек, крути ленту, и, может быть, вам выпадет либо скин, либо привилегия премиума, либо просто девайс на дом. В общем, мне кажется, это крутая идея, поэтому зайдите на сайт, посмотрите, пожалуйста. Можно фишку? Фишка? Да. Максимально много катать. Максимально много катать? Да. Часов 10 это хорошо. Думаю, да. Я его слышал. Окей. Женя Аункере. Да, привет. Самый продуктивный стример. Ты играешь 4 на 3. Единственный с блокбарами. Ты что, остался в 2005 году? Да. Мне просто комфортно, мне нравится. а как-то не мое. Окей. Ну, тут все то же самое по девайсам. Можно? Это 703. Да. А почему именно 703 Она как-то мне по форме больше зашла. Суперлайт. Э, тоже классно, но вот эта именно, она такая более тяжелая, и на ней не знаю, спрей лучше летит. Можно фишку. Я бы посоветовал всем обязательно проходить в FPLC, потому что. Неплохой совет. Фишка. Ну, типа такая смайлика. О, кстати, я еще вот так вот О, боже! Ну, мне Ты... так удобно сидеть. Ты так всегда играешь? Не, не часто. Ну, если какая-то официалка, я могу так играть, могу нога на ногу. Просто как удобно, как себя в моменте комфортно чувствую. Но так сидеть мне сказали много нельзя, это вредно для меня. Так, переходим к следующему игроку. По девайсам у тебя все Logitech. Да, мышка SuperLight, наушник G Pro, коврик G640. Какую фишку? Фишку? Пейте воду. Пейте воду. Сколько надо день пить? Два литра. Два И это реально помогает? Конечно. Yeah. Спасибо. Фишку. Мы хотим фишку. от тебя фишку какую-то. Фишку? Да, да, да. Чем ты пользуешься, чтобы поддерживать форму, чтобы становиться лучше? Хоть от, хоть от питания, хоть от режима, хоть способы тренировки. Что можешь посоветовать молодым игрокам? Я могу посоветовать играть много 5 на 5 и заниматься спортом, потому что если вы чувствуете чувствуете себя хорошо физически, то и в игре вы будете максимально комфортно себя ощущать и можете использовать свое тело на все сто процентов. Сейчас я буду задавать вопросы ребятам из Navy Junior. То же самое ситуация, как и было с гамбитами. Одни те же вопросы смотрим на их реакции, на их ответы. Кто более рассудителен, кто. Более еще молод и так далее. Поэтому сейчас начнем с жжения Ункера. Готов? Давай, добрый день. Добрый день. Как сказывается игровая деятельность на личной жизни? На самом деле сказывается нормально. У меня есть девушка уже два года, и она понимает, чем я занимаюсь. Никаких вообще проблем с этим нет. Сказывается много, потому что ты все свое свободное время проводишь в игре. Чаще всего это дома, но сейчас на буткемпе... Ну, в общем, как бы ты думаешь, постоянно о игре, это, конечно, сказывается. Я, допустим, люблю после прака, там, после игр, там вечером, может, просто пройти где-то на районе, там, к озеру, хотя бы просто подумать о чем-то другом, потому что ну, ты реально по факту сидишь постоянно дома и вот думаешь только о игре. Н девушки нет. Нет, нет. На личной жизни никак. Никак, когда этого сидел дома и играл, так и играю. Девушки нет. Нет. Вы сейчас играете турнир v среди молодежных команд на 100 тысяч долларов. Каково оно? Какие прогнозы у тебя и у твоей команды? Смотри, мы изначально были нацелены занять топ-3, но проиграли две игры Астралис Таланс Вообще ошибочные две игры. И последние три игры были 16-14, 16-14, 19-16 не у нашего, или 19-17, не в нашу пользу. Мы отдали кучу очков, поэтому усложнили себе путь. Сейчас будем играть стадию Play-In. Это как нижняя сетка. Сейчас будут играть Астралис Вп. Потом победитель этой пары играет с нами Best of 3. И мы выигрываем, мы играем с Natic Best of 3, и выходим на Лан. Вот это наш план сейчас. Мы не прошли, но у нас есть возможность пройти с четвертого места. И я считаю, что у нас очень хорошие шансы пройти с четвертого места. Процентов 80-90. Ну, я не люблю процентов, конечно, говорить. Но у нас отличный шанс занять четвертое место и пройти в финал. Ну, там просто на этом турнире там не особо много хороших команд. Только вот есть Маус и НИП, с которыми мы и так боремся. Очень сильно. Нам надо будет обыграть э, две команды, выиграть два быстро три, тогда мы попадем на Лан. И, соответственно, на лане, я думаю, у нас хороший шанс, потому что там уже другая игра. И плюс, допустим, я с детства любил играть на ланах больше, чем онлайн, так сказать. Как бы там совсем другая атмосфера и совсем другая игра. Поэтому я думаю, перспектива хорошая. Ну, мы надеемся на свою победу. Ну и будем все делать для этого. Небольшая рекламная интеграция сейчас на сайте ggdrop и я наконец-то кручу барабан Так, нам падает буква О и мне осталось собрать всего лишь три буквы До 10 тысяч рублей мне сможет упасть Я ввожу промокод cybergg и кручу барабан еще раз Это совершенно бесплатно, абсолютно То есть вы можете сейчас зайти по ссылке в описании и прокрутить этот барабан два раза Первый раз, потому что вы авторизовались И второй раз, потому что ввели промокод Новый кейс появился, Аринян. давайте ее прокрутим Хороший кейс по дизайну -то так точно. Крутим еще раз. Крутим еще раз. Крутим еще раз. И я хочу сделать сейчас апгрейд. Я давно этого не делал, правда. Нападают перчатки диверсан. Не-не, ребят. Про апгрейд забудьте, я хочу это забрать Ее просто не очень красивая. И с 1600 рублей мы сейчас делаем контракт Это на последние деньги Нам падает 800 рублей О господи Сирму Геллито 2 Спасибо за перчаточки Bloodhound, Диверсант Ссылка на g есть в описании И на промокод также все есть в описании Ну а мы идем дальше Как ты считаешь, скажется ли переход на ланы? Вы еще не играли в лан вместе я думаю, что точно скажется, потому что те команды, которые привыкли играть в онлайне, они как бы и хорошо играют в онлайне. Лан команды, допустим, Астралис или Нави, они прям очень круто проявят себя в будущем, когда ланы возобновляются. А мы, блин, честно говоря, не знаю, у меня лан не вызывает никаких дискомфортов, мне нравится. Я играл в Питере несколько ланов, в Петрозаводске играл даже ланковый. Дома, на самом деле, комфортнее, понятно, играть, там принес себе чай или там мама сделала чай, допустим, э, играешь под, под чай, праки, турниры. А на лане как-то все по-другому, другая атмосфера. Э, то есть, когда ты приезжаешь на свой первый лан, ты, возможно, будешь волноваться, у тебя будут там трястись руки, потому что, там, допустим, напротив тебя сидит соперник. Вот, это ну, некомфортно. Ну и, конечно, я думаю, это сильно скажется. Скажется очень серьезно, поменяется. Топ команд, скорее всего. Кстати, я думаю, Гамбит останутся, потому что, на самом деле, они на ланах тоже хорошо играли. Просто они-то были тиром чуть пониже, вот сейчас на тир один, думаю, они все равно будут хорошо играть. И вот если даже вспомнить Na'Vi, как только... Перешли все в онлайн-эру, было очень сложно пере перестроиться. Но ну, это будет первый мой ван, получается. Но ну, я еще не знаю, какие там будут. У нас тут вроде есть тваниры в команде. Ты Даже в клубах не играл? Не, я из маленького в общем, Так, ну что ж, посмотрели, как это все выглядит. А, в целом вроде уютно, вроде места достаточно для того, чтобы здесь дышать, ходить. Все, в целом очень, и очень играбельно. Я хочу посмотреть, как выглядят спальни, поэтому сейчас. Я попрошу мистера Аункера сделать экскурсию по Будкемпу, Ребят, Let's go. Let's go. Что, что вы кушаете? Нам каждый день в 10 утра примерно привозят еду. Вот, там, вот так вот выглядит на каждого человека. То есть подписан обед. У кого-то есть диета, как у меня. У меня диета исключена там лактоза и так далее. У кого-то нет диеты. И, соответственно, у них просто, знаете, подписан. У меня Женя обед. И на обед у меня рыба с картофелем, да, а у других ребят, допустим, нет. на обед вот так вот. с курицей? Ну да. А Если хочешь, можно показать нулевой этаж, там у нас есть. Нулевой этаж? Да. Давай. У нас есть стерка, мы стираем все время здесь вещи, видишь, от грязные, но потом закидываем их, ну и стираем просто. Тут у нас есть менеджал. Вау, это круто. На многих стираются, много сидишь, радион я вижу, Ради, он здесь занимается активно. Не, зал в буткемпах это очень важная штука. Тем более, он тут хороший. Отношения с родителями? Отношения с родителями изначально были плохие, потому что мама так выдергивала шнуры из компьютера, когда я жил в Петрозаводске, когда я учился в 11 классе, где говорил, готовься к экзаменам, там, не понимала. Только когда я переехал в Питер и уже начал там стримить, даже на Ланку это сходил, может, выиграл небольшой. Она поняла, чем я занимаюсь, она стала поддерживать. А папа больше так относился, ну, занимается, занимается. Сейчас поддерживают родителей, смотрят турнир, смотрят стримы, то есть на Ютубе даже смотрят всякие видосы со мной. Нарезки? Да, да, да. Кукушкам привет. Но они меня поддерживают, очень рады. Но ну, обрадовались, когда узнали о Нави, всякое такое. Начали поддерживать, даже бабушки там смотрят, пишут. Ну вот поначалу, как только я начинал, у меня дома был плохой компьютер. И мне приходилось ездить в компьютерный клуб, чтобы нормально мог там играть. Там, фейсы, турики и так далее. И вот я тогда еще учился в классе восьмом-девятом. И родители переживали, что я ездил после школы, а у меня школа была до трех. И вот я там мог там сидеть до 9 десяти Из-за этого, конечно, родители переживали. И вот думали, там, где я, там со взрослыми дядьками, так сказать, сижу, играю. Типа как-то не очень в моем возрасте. Но потом я их начал чуть в это внедрять, рассказывать, там, показывать турниры. Проходят на крутых ценах там, призовые, люди смотрят. Ну, короче, начал им это все показывать. И вот потом уже, когда я начал получать первую зарплату, начал выигрывать какие-то турниры, но они начали видеть прогресс, соответственно, они уже поняли меня и сейчас поддерживают. А, ну, отношения с родителями у меня отличные. Они меня поддерживают, они смотрят мои матчи иногда. Но у меня еще есть брат, который поддерживает меня хорошо. Вот, он мне помогает там с ФК, ну, ну с, с группой, ну, короче, с, с соцсетями. Вот, Следить за ними Ну, мама с папой, понятно И поддерживают, короче а, Мы на втором этаже, сейчас заходим в первую комнату Это комната моя И также Сережа, мой тиммейт Сплю я, тут спит Сережа У нас все урано Мы готовились <перелый зелят> <с Tirith> <пирает> <пирает> <пирает> а На самом-то деле, Нет, <пирает> не урон. На самом-то самом деле, примерно так все время Выглядит Там Так, also. я сразу же вижу книжку Ричард Брэнсон <пирает> <пирает> <пирает> да. Он следил за полетом да, конечно, я акции покупал даже. Ты, получается, часть компании Blue Origin. Да, аккуратно, аккуратно все. Слушай, ну, у большая комната. Тут живет Сунукс, он спит на левой кровати, тут живет хэт, хэт. Все, хэт, а хэт Ну, я не знаю, у нас все чисто убрано. И это ни для чего не докопаться. Так, это комната Ильи, Монаси и Эфира. У них сдвинута кровать. Чувак, я подозревал, я подозревал. На самом деле, это такая комната, в которую все время все приходят, сидят тут на кроватях, мы слушаем музыку, разговариваем. Короче, это такая зона... Да, брейншторма. Да. Ну, это такая уютная маленькая комната. На самом деле, она мне нравится больше всех, потому что тут, знаешь, что... Есть отдельная Сразу ванна? Да. Слушай. Посмотри, ты как там? В отеле очень все очень хорошо. Сколько здесь комнат? В комнатах? Ой, несколько, не, так да. Депрессия, отсутствие желания играть. Было ли у тебя такое? Mm, ну, когда-то в начале, ну, может, еще, еще до Нави там, типа, зачем играть, всякое такое. Но ну, а потом ну, появилась мотивация, то, что вот заметили меня, надо развиваться. Есть... Не знаю, с прошлого года только играю, не было пока еще такого. Была такая тема, когда я только переехал в Питер. Ну, тогда я еще не был ни в какой команде, просто играл. Было, может быть, в FPLC, не помню. У меня была небольшая депрессия, отсутствие вот, желания играть. Потому что я не ставил целей. То есть у меня не было никаких целей, я просто играл. Потом я осознал то, что нужно ставить цели какие-то конкретные. И все поменялось абсолютно с этого момента. У меня не было депрессии и отсутствие желания играть там, в команде или в саму игру. Я всегда на морали. Меня мотивирует э, очень сильная моя команда, вот, и я продолжаю, продолжаю дальше играть. Как ты тратишь деньги? Хранишь ли их, либо тратишь на себя? А, деньги я инвестирую в криптовалюту, в акции. Ты работаешь в криптовалюте? Да. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В ну, криптовалюте. И в основном, да, только инвестирую. То есть я не особо трачу в последнее время вообще. В какую какую крипту ты закидываешь? В Тифьюэл, Тхета. В эфир закидывал, но ну, эфир продал, биткоин не покупал, но ну, и там мелкие разные Оми, еще какие -то. Тебе кто-то посоветовал это сделать или это сам интересовался? А, я вообще случайно познакомился с чуваком, который занимался криптовалютой уже до того момента, вот полгода назад с ним познакомился, год, он акциями. Я начал этим сильно интересоваться, то есть я узнал о акциях и о крипте относился так, ну, фигня какая-то, и постепенно-постепенно начал читать, узнавать, и это круто, мне очень нравится. А, ну вот, с деньгами а, я иногда вкладываю в скины, ну, не то, что вкладываю, просто это как-то приносит удовольствие, когда ты бегаешь а, с тем ножом, или там, с тем перчатками, ну, или с вообще, которые тебе нравятся. Сколько ты вложил за последний год? За последний год? Ну, я не знаю, просто вот у меня, допустим, есть скины, а, я когда вообще начинал играть в КС, у меня не было скинов, я играл за фолтом ножом, мне только брат дарил нож, по-моему, он стоит 4000 рублей, там, тачковые ножи, какие-то крапутина, чисто как подарок был. Вот, и больше я, больше, не, ну, у меня не было денег. Вот. А сейчас я постепенно улучшаю свои скины, там, допустим, какой-нибудь да, я могу улучшить там, ну, новый нож. Потому что он мне, допустим, там, надоел. Первые, там, зарплаты, ну, часть отдал родителям, и вот недавно себе компьютер купил. Еще буду монитор покупать, у меня дома 140. Ну, что-то я, допустим, инвестирую в крипту. Это я Ункер научил. Ну, я с ним общался по этому поводу. Ну, в общем, я так решил чисто закинуть на будущее там некоторые коины. Я закинул на BNB, вот. Потом я закидывал в Dodge. Но сейчас я просто холджу и так. Вообще э, я обычно деньги храню. Иногда там скидываю там за квартиру, покупаю может какие-то вещи, там подарки. Но обычно вот храню и чуть инвестирую. Какая твоя главная цель на ближайшие три года? Э -э, ближайшие три года. Я, на самом деле, не планирую на ближайшие три года. Я ставлю цель либо на три месяца, либо на год. Я а... так составляю плюс-минус цели. С Сложно ответить, но, наверное, одна из целей — попасть в основу и проявить себя там. Стать тир игроком, играть в Na'Vi или другой европейской команде. Ты в это веришь? Да. Uh, стать сильным тир игроком, выиграть много крупных чемпионатов и играть... Ну, соответственно, в хорошей команде теперь, Хорошая команда – это какая? Нави. <связываем> <связываем> ну, стать сильным игроком и добиться чего-то с командой, выиграть, может, что-то. Это наша общая ванна, и нас встречает Ладжитек. Он везде. Они везде. А что такое общая ванна? Ну, а вот, допустим, у Ли у эфира есть своя она не там моется, а мы все... Mm -hmm. Никогда не было проблем, что клоу задерживают Не боялись Я на прошлом ты знаешь, что я сделал? Набрал ванну на час И я забыл, что тут такая система работает Что горячо Бак. Да, да, да Набрал yeah. ванну на час, лежал, лежал Туда вот, Пацаны такие Холодная вода! Сже! Mm -hmm. Я сказал, что типа больше не буду делать mm -hmm. Я вообще забыл про это потому, что В Питере по-другому работает Прям сейчас мы поднимемся на третий этаж Мы покажем вам комнату, где мы играем в теннис И, и в футбол а также в Чили мы слушаем музыку, это вот комната такая чела, мы иногда сюда приходим рубиться, 1 x 1 я, если честно, полный нуб в этом. Жестче всех играет на будкемпе Илья, Амиран и Хэт, наверное. Ну, Амиран топ-1 с они очень сильные. Вот сыграем одну. Блин. Я вижу, ты хорошо играешь. Я очень люблю теннис. Не одевайся, Ладно, какие у тебя материальные цели, к недвижимость, квартира? Ну, квартира и недвижимость, она само собой будет. То есть я не ставлю себе такую цель, что, знаешь, обязательно нужно купить вот квартиру и привязаться к ней, или машину и привязаться к ней. Хочется сделать проект, который в будущем поспособствовал покупке и машины, и квартиры, а не вот сразу купить квартиру и сразу купить машину. Ну, не знаю, мне как-то... Я по-другому на это стал смотреть. Э -э да, ну, по поводу недвижимости. Я бы хотел бы себе купить какую-то квартиру. В каком может, городе? В Москве. По поводу машин, но ну, у меня есть общая мечта с братом. Это купить Audi R8. Oh. Вот. Она крутая тачка. Ну и квартира, да, в Москве, может быть, какая-то двушка или трешка. Какие у тебя планы на R8? К 18-летию? А, к 18-летию, я не знаю, как, как сложатся обстоятельства. Ну, хочется квартиру сначала купить, потом уже машину, вот. Потому что ну, квартира важнее, я считаю, для начала, чем машина, потому что, ну, она дает тебе больше возможностей. Какую у тебя краш машины? Мне нравится Porsche Panamera, нравится Porsche Cayenne, Audi нравится тоже, R8, SQ7 прикольные. Ну, короче, много машин, которые нравятся. А есть у тебя какое-то хобби? Ну, раньше до КС, ну, именно, до коронавируса занимался волейболом долго. Там, ну, играл в городской сборной и в области выступали. А у меня хобби. У меня нет хобби. У меня есть хобби – это стримить, изучать английский. Вот. Вот пока, пока что такие хобби. Ну, английский, он очень важен в этой сфере. Там, интервью, там, не знаю, если европейская команда, то английский важен очень. Да не, не знаю, я просто, допустим, ну, я уже говорил, люблю потом пройтись с друзьями погулять. Люблю ходить в кино, вот, фильмы смотреть, ну всякое такое. Но раньше я занимался тайквондо, плюс-минус профессионально. Вот спортом. У меня был кандидат мастера спорта. Я был чемпионом Украины. Но потом я начал ходить на турниры по КС. Начал еще больше играть в КС. Как-то ну, больше мне начал нравиться в КС. И я бросил тайквондо. Но в общем не знаю. Я просто люблю пройтись с друзьями, где-то погулять. Выпить, не знаю, кофе, на карате. Стримы, наверное. Стримы, и вот в последнее время инвестиций я много начал читать. И книг, mm. и mm. про деньги, про вообще всю эту тему. Последняя книжка. А Ричард Брэнсон, вот сейчас читаю. теряние Винос, очень крутая книга. Половину прочитал, мне очень понравилось. Там история его с детства прям рассказывается. Так, и получается, это огромно, кстати, самая большая, вроде, на одного человека комната. Без кондиционера, <свят> только вентилятор, тренера команды Na'Vi Junior. Какие вообще мысли по поводу состава? Перспективно? А, ну, ребята еще молодые. Они там третий-четвертый месяц с нами. И вот, наверное, из-за этого где-то проблем у нас в игре. А Топ-3 сравнения основного состава с молодым. Какие есть наглядные отличия? Может быть, в характере, может быть, в, в дисциплине? Ну, на самом деле, у нас все на дисциплине построено. В основе, ну, я не думаю, там ребята постарше, они уже как бы со своими моментами. У нас на дисциплине, там, ранние подъемы, все дела. На самом деле, я не думаю, что у нас очень там много общего, потому что мы пытаемся вырастить новое поколение игроков, чтобы, допустим, у Андрея, да, в будущем не было как раз проблем с игроками. Вот там Валера, там еще у нас кто-то может пойдет. Поэтому вот так, в принципе. Какой должен быть график у игроков на Junior? Ну, я думаю, что он должен быть профессиональный, э, спортивный. да. Но, допустим, в некоторые дни э, надо все же позже просыпаться. Потому что у спортивный график, он другой чуть-чуть. Игры в основном вечером. Если ты будешь просыпаться в 9 утра, там в 10 вечера у тебя не сильно много уже сил будет. Поэтому, э, в общем, у нас подъем 1030 11. Завтрак, и мы начинаем работать. В дни, когда у нас... Поздние игры мы там собираемся к часу, полторого. То есть ребята высыпаются, могут допоздна стримить, все дела. И там с часу мы начинаем работать. Есть какой-то момент, что в, это, в 4 часа ночи уже не должны вы играть? Вы должны уже спать? Конечно, у нас отбой в три всегда. Отбой в три. Максимальный отбой, да. У -у -у. Вот Женя познакомился недавно. Что это такое, не лечь в три. Спасибо. В принципе, да. Спасибо. Какие главные черты ха своего характера ты можешь выделить, которые оправдывают твое присутствие в Нави Junior? Э -э я справедлив. Ну, то есть, по отношению к игре, если допускаются какие-то ошибки или допускаются ошибки со стороны меня, я всегда буду справедлив и. Принимаешь ну, ошибку? Да, эту я буду принимать ее. Ну, и также, если тиммейт ошибается, я ему буду подсказывать. Ну, в плане не подсказывать, говоришь, что ты неправильно что-то сделал. Хладнокровность. Я достаточно холоднокровен в клатчах, в таких вклатчевых ситуациях и в игре, там, при, близким, при близких счетах, там, 14-14, 14-15 и так далее. Может быть, и в эмоциях холоднокровен? Э, ну, да, в плане эмоций. Э, нет, я, конечно, могу сказать, там, типа, сосать там или что такое, но это понятно, ну, тебя это внутри... эмоции. Но в эмоциях я стараюсь сдерживать их. Ну, я сдержанный достаточно. А, наверное, главных черты. Правильно, да. Я не могу выделить именно вот от одного до, допустим, до трех, а просто в совокупности, в комбинации это сделало меня игроком. То есть, вот прям сказать, что первая такая, вторая, третья, не могу так. Ну, не знаю, на самом деле люблю поговорить. Ну, как бы не то, что даже люблю поговорить, а общительный. Мне кажется. Ну, кстати, от настроения, да, зависит, но я люблю пообщаться. Потом я думаю, я слушаю, слушаюсь, то есть, ну, там, капитана, тренера тоже. То есть есть дисциплина и плюс, мне кажется, я уверен в себе, и ну, это тоже дает плюсы. Mm -hmm. Упорство, наверное. Я ну, вот, сел и тренировался. Думаю так. Думаю упорство. Вот такой у нас буткемп Na'Vi Junior. Я думаю, что через годика 2 или 3 ребята посмотрят этот ролик и увидят, услышат то, что у них было в мыслях сегодня. Это прекрасно. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Ждите новый буткемп, куда же я поеду. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, это забывают делать многие. Спасибо и жду вас на следующих роликах. Либо вот тут вот можете посмотреть другой мой ролик на канале. Пока, с тобой был я, Эрик Шоков.